Здравствуйте! На момент записи этого ролика Родина переживает, в общем-то, не самые спокойные времена. Однако, я считаю, что это не повод прекращать работу по усвоению марксистской теории, а, возможно, наоборот, даже повод эту работу усилить. И в связи с этим мы сегодня с вами продолжаем разговаривать о главной работе этой самой марксистской теории, то есть капитале Карла Маркса. В прошлый раз мы поговорили о том, что это вообще за текст, для чего его читать и тому подобное. Всего же, же, наконец, приступим непосредственно к этому тексту, прямо с первой главы. И здесь сразу надо сделать некоторое замечание. Дело в том, что первая глава Капитала – это чрезвычайно насыщенный текст, сложный текст, текст, наполненный очень глубокой диалектикой. Поэтому вначале мы будем продвигаться в нем очень медленно, спокойно и не торопясь. Потом пойдет бодрее, обещаю. Собственно, начинает Маркс исследование капитализма с утверждения о том, что все богатство, обществ, которое господствует, капиталистический способ производства, представляется как большое скопление товаров. То есть товар является элементарной формой капиталистического общества. И товар представляется какой-то совершенно очевидной вещью, которая нам всем хорошо знакома, нет людей, которые бы не знали, что такое товар в нашем обществе. Однако, если глубже присмотреться к этому явлению, то окажется, что с ним все так, не все так просто. И в первую очередь заключается это в том, что товар обладает двойственной природой. Во-первых, товар – это некий физический объект, который удовлетворяет какую-то потребность человека. И вот тут способность товара удовлетворять потребность человека, то есть то, что он для кому-то полезен или приятен, Маркс называет, обозначает понятием потребительная стоимость. Но дело в том, что эта самая потребительная стоимость, она неотделима от физического существования продукта, некого, некого товара, как просто материального объекта. А значит, по сути, этот самый объект и есть потребительная стоимость. При этом характер потребности, который удовлетворяет с товаром, никакой роли не играет. Как говорит Маркс, неважно, удовлетворяет ли он потребность желудка или потребность фантазии. Однако, кроме того, что товар представляет собой некую потребительную стоимость, товар в то же самое время представляет собой и меновую стоимость. Иными словами, он способен обмениваться в каком-то эквиваленте на другие товары. Здесь, правда, надо отметить, абсолютно в любом обществе все э, предметы потребления людей являются потребительными стоимостями. Но меновыми стоимостями они являются не во всех обществах, а лишь в обществах, где господствует производство товаров. То есть в данном случае речь идет о капиталистическом обществе. И здесь э, вначале кажется, что обмен товаров, то есть их меновая стоимость – это какая-то случайная вещь. Да, вот Почему-то мы договорились, что столько-то зерна обмениваем на столько-то ткани, например. Однако, если продолжить этот ряд и сказать, что мы, например, обмениваем столько-то зерна на столько-то ткани, столько-то вина, столько-то золота, окажется, что это какая-то вполне определенная пропорция, данная в определенном обществе на данный момент времени. А значит, что во всех этих объектах и в золоте, и в зерне, и в ткани есть что-то общее. Иными словами, есть что-то третье, что, как выражается Маркс, составляет их субстанцию и что определяет то, в каком и пропорции они между собой обмениваются. Что же это такое? Мы уже говорили о том, что, в принципе, все физические свойства. товара как объекта, они в конечном итоге представляют его потребительную стоимость. В чем же состоит меновая стоимость товара? Но если мы абстрагируемся от всего остального, от всех физических свойств, то остается лишь одно – то, что он кем-то когда-то произведен, то есть что он является продуктом труда. А значит именно тот труд, который был вложен в производство товара и составляет величину его меновой стоимости. И как концентрация вот этого труда, да, как его кристаллизация, как выражается Маркс, Товар и является просто-напросто стоимостью. <къем> и здесь э, следует сказать э, о том, что это за труд. Дело в том, что конкретный труд производит конкретные потребительные как раз стоимости. То есть э, нечто полезное или приятное. Так, понятно, что труд э, пек пекаря производит хлеб, а труд. -то какого-нибудь портного производит штаны, например. Да? И это вещи никак между собой не связаны. Однако на рынке эти вещи обмениваются вполне друг на друга в какой-то пропорции. А раз приравниваются продукты труда, то приравнивается и сам труд. А значит, мы получаем некий абстрактный человеческий труд. Труд вообще. И в этом отношении без разницы, идет ли речь о труде там, портного, или кондитера, или кузнеца, или кого угодно еще. Это просто человеческий абстрактный труд. Однако здесь э, понятно, с чем измеряется этот труд. Он измеряется тем временем, которое было затрачено на производство того или иного товара. Здесь, правда, странит, конечно же, вопрос. Ну, допустим, у нас есть какое-то общество, в котором... Вот у нас много сапожников, и каждый сапожник в день делает один сапог. Но вот, я ленивый сапожник и неумелый, и мне, чтобы сделать сапог, нужно два дня. Значит ли это, что мой сапог будет в два раза дороже? Нет, не значит. Потому что стоимость товара определяется не тем, сколько я реально труда затратил, а сколько необходимо при данных условиях в обществе, в среднем для производства данного товара. Иными словами, неким общественно необходимым рабочим временем для его производства. А это значит, что если я ленивый и неумелый сапожник, то просто я буду тратить больше времени на производство товара, а дороже он не станет. Ну а наоборот, если я умелый какой-то и мастер, то у меня полдня свободно будет или возможно сделать еще один сапог, например. Так вот, это что касается меновой стоимости. И здесь следует еще оговориться о том, что же необходимо вообще для того, чтобы нечто стало товаром. Во-первых, конечно, оно должно обладать той самой меновой стоимостью. Дело в том, что есть много потребительных стоимостей, которые меновой стоимостью не обладают. Воздух, которым мы дышим, достается нам пока что на халяву. Пока его нам не пытаются продавать. Хотя, возможно, все туда и движется. То есть, есть большое количество вещей нам удовлетворяющие наши потребности, но никак на рынке не представленных. Конечно, со временем их становится все меньше. С другой стороны, однако, товар должен обладать и потребительной стоимостью. Если товар никому не нужен, он не является товаром. Однако он не просто должен обладать потребительной стоимостью. Если я сам сделал штаны и сам же их ношу, это не товар. Ведь должна быть потребительная стоимость для другого, а не для того, кто товар произвел. Но не просто для другого. Дело в том, что это опосредование должно происходить при помощи обмена. Если не произошел процесс обмена между потреблением другим моего товара, то у нас это не товар. Например, если средневековый крестьянин часть своей пшеницы отдает, собственно, помещику, то эта пшеница не становится товаром. Ну или что ближе к современности – когда на заводе один рабочий производит одну деталь некого изделия, а другой рабочий другую, но между ними не происходит обмена, а значит эти детали у них в рамках завода не становятся товарами. Далее Маркс переходит к тому, какой же труд производит эти самые товары. И здесь базовый тезис состоит в том, что собственно, потребительные стоимости производят конкретный труд и вот этот конкретный труд, производящий потребительной стоимости, труд конкретного профессионала в конкретной области, он просто-напросто обозначается Марксом как полезный труд. Но кроме вот этого вот полезного труда, конкретного труда, есть абстрактный труд, который производит, собственно, стоимости, меновой стоимости. И вот что касается полезного труда, труда, производящего потребительной стоимости, то этот труд необходим абсолютно в любом обществе. Люди не могут существовать, не производя некое взаимодействие с природой, некий обмен веществ с природой, а для этого необходим, собственно, полезный труд. Более того, этот вот полезный труд, он необходимо должен быть разным. Да? Условием вообще возможности даже самого товара является наличие их разных видов этого полезного труда. Так как это просто-напросто основа разделения труда в обществе, общественное разделение труда. При этом не наоборот. Ведь может быть разделение труда, но при этом продукты этого труда могут не становиться товарами. В качестве примера Маркс, например, приводит общество древней Индии с кастовой системой, где вполне себе господствовало разделение труда, но при этом, как правило, продукты не становились товарами. Однако, что касается второго аспекта, того аспекта, что, собственно, труд абстрактный производит меновую стоимость, то вот этот самый абстрактный труд, насчет него Марк сделает два очень важных замечания. Во-первых, он говорит о том, что вот этот вот абстрактный труд, он, как правило, ведь бывает разный. И это возражение иногда делалось. А именно, ведь да, с одной стороны, как правило, все приравнивается к некому простому труду. То есть тому факту, что вот некий работник, минимально квалифицированный для данного общества, напрягает свои мускулы, мозг, нервы и так далее, затрачивает некоторое количество усилий в течение какого-то количества времени. Но, кроме простого труда, бывает и сложный труд, скажем, труд более квалифицированных работников, работников, требующих большой подготовки какой-то, да. Так вот, на самом деле эта проблема никакой не составляет, потому что любой сложный труд можно просто-напросто свести к простому. То есть сказать, например, что час этого сложного труда равен двум часам простого. И это не какая-то произвольная, скажем, теоретическая хитрость. Так происходит в реальности. В реальности всегда труд сложный приравнивается к простому в рамках капиталистической экономики. Второе замечание имеет еще более важное значение. Маркс говорит о том, что, разумеется, вот этот вот общественно необходимый труд для производства некого товара, его величина и его длительность определяется производительной силой труда. Эта производительная сила труда влия... ну, зависит от очень множества факторов разных. Например, она зависит от ну, базовой сноровки, или ловкости, там, да, обученности работников в данном обществе. Она зависит от уровня научно-технического прогресса. Она зависит от способов организации самой трудовой деятельности. И даже от природы, особенно скажем, в области сельского хозяйства. Однако, что происходит, когда производительность труда изменяется? Скажем, вот у нас есть какой-то портной, который в день делал э, одни штаны, а вот изобрели какую-то там швейную машинку, и он начал делать два, двое штанов да, в день. Что кстати, происходит? Материальное богатство общества, которое он вносит в общество, выросло в два раза. То есть теперь можно одеть с двух людей в штаны уже, а не одного. Но каждая пара штанов стала ровно в два раза дешевле. Потому что их стоимость определяется тем общественно необходимым временем, которое необходимо затратить для их производства. А значит, в то время как с ростом производительности труда вещественное богатство общества растет, то есть увеличивается количество потребительных стоимостей, собственно стоимость, меновая стоимость, не увеличивается. И может быть наоборот. Может общество богатеть в материальном плане, в плане физической доступности объектов, но при этом беднеть в плане стоимости. Такое тоже вполне возможно. Таким образом, Маркс показывает, что эта простейшая, казалось бы, вещь, она сложна и внутренне противоречива. Товар содержит внутреннее противоречие между потребительной и меновой стоимостью. И это противоречие непосредственно сказывается на капиталистическом обществе. Именно в силу наличия этого противоречия у нас, например, одновременно рядом могут находиться пустующие дома и бездомные люди. И при капитализме они не всегда эти две вещи могут соединиться. Далее Марджек переходит к исследованию более подробному, меновой стоимости отдельно, и в ней он находит не менее сложную диалектику, но это, в общем-то, предмет отдельного разговора, о чем мы с вами в следующий раз и поговорим. До новых встреч!